Здравствуйте, я бог Наталья, и это мой канал НБ Фитнес, канал для тех, кто хочет заниматься дома. Сегодня у нас пилатес. Разворачиваемся лицом к коврику, ставим руки в упор перед собой, ноги ставим на ширине тазобедренных суставов. На выдох. Вытягиваем правую ногу как можно больше назад, головой тянем позвоночник вперед, живот спрятали, на вдох опускаем ногу. Снова вытягиваемся как можно больше, головой вперед, ногой назад и опускаем на пол. Снова именно позвоночник вытягиваем в разные стороны. На вдох опустили. И снова вытягиваемся головой как можно больше вперед. Ногу выталкиваем назад. Живот спрятали и опустили. Добавляем противоположную руку. Поднимаем вверх. Затем ставим на пол. Снова вытягиваясь через разные стороны, поднимаем и руку, и ногу. Опускаем на пол. Снова поднимаем вверх. Опускаем на пол и снова подъем вверх, опускаем на пол. За последним разом поднимаем, удерживаем параллельно полу. Делаем глубокий-глубокий вдох, тянемся головой рукой вперед, ногой назад и на выдох с усилием соединяем локоть колено снова делаем глубокий глубокий вдох вытягиваемся в разные стороны и на выдох собираем локоть колено снова вытягиваемся делаем глубокий вдох соединяем локоть колено выдох и снова потянулись сделали глубокий глубокий вдох и на выдох Собираем локоть, колено. Хорошо. Выравниваем руку, выравниваем ногу. Удерживая таз на месте, отводим и руку, и ногу параллельно полу в сторону. И возвращаем обратно. На выдох в сторону. На вдох вернули. Снова выдох. Возвращаем вдох. И снова выдох. Возвращаем вдох затем отводим только руку в сторону закрываем глаза удерживая равновесие на выдох собираем пятку ладонь на вдох в исходное положение снова выдох вдох соединяем пятку ладонь выдох вдох и снова выдох вдох за последним разом Захватываем стопу, поднимаем ногу как можно выше, голову закинули назад, живот стягиваем себя, стоим раз, раскрыли позвоночник изнутри, стоим два, три, стоим четыре, три, два, один, отпускаем ногу, рука в сторону, делаем глубокий вдох. И на выдох, втягивая живот, прокручиваем корпус, ныряем вниз. Снова делаем глубокий вдох, набираем полную грудную клетку. На выдох, втягивая живот, прокручиваем корпус. И снова делаем глубокий-глубокий вдох. И на выдох ныряем вниз хорошо потянулись головой рукой вперед ногой назад и поставили на пол все то же самое делаем с другой ноги выталкиваем ногу как можно больше назад головой тянем позвоночник вперед живот спрятали и опустили на пол снова вытягиваемся как можно больше в разные стороны и опустили, вдох. Стараемся именно позвоночник вытянуть, живот втянули в себя. Опустили на пол. И последний раз как можно больше вытягиваемся. Головой вперед, ногой назад, живот в себя. И опустили на пол. Хорошо, поднимаем противоположную руку и ногу. Вверх. Затем опускаем. Руку и ногу вытягивая через разные стороны, поднимаем вверх. Опустили на пол. Снова как можно выше. Опустили. И последний раз. Вверх. Опустили. Хорошо. Поднимаем, удерживаем параллельно полу, делая глубокий вдох. Тянемся головой, рукой вперед, ногой назад. Представьте, что руку и ногу кто-то удерживает. А нам нужно с усилием соединить локоть, колено. Выдох. И потянулись в разные стороны. Вдох. Снова с усилием соединяем. Выдох. И вытягиваем позвоночник в разные стороны. Вдох. Снова с усилием. Выдох. Вытягиваемся. Вдох и снова выдох потянулись вдох хорошо отводим и руку и ногу в сторону удерживая параллельно полу выдох и вернулись вдох выдох и возвращаем вдох снова выдох вернули вдох и еще выдох Вдох. Хорошо. Отводим только руку, закрываем глаза. На выдох. Собираем пятку ладони. На вдох в исходное положение. Снова собираем выдох. В исходное вдох. Глаза время закрываем. Выдох. Вдох. И снова выдох. Вдох. За последним разом. Захватываем стопу. Поднимаем ногу как можно выше. Глаза раскрыли. Закинули голову назад. Живот втягиваем. Стоим. Раз. Стоим. Два. Три. Четыре. Удерживаем. Четыре. Три. Два. Рука в сторону. делая глубокий вдох. На выдох прокручиваем корпус. Снова вдох. И ныряем вниз. Выдох. Снова вдох, ныряем вниз, выдох. И еще вдох, ныряем вниз, выдох. Потянулись головой рукой вперед, ногой назад и поставили на пол. Округленной спиной потянулись как можно больше вверх, голову опустили, мышцы шеи расслабили. Затем вытягиваясь через вперед делаем прогиб живот втягиваем в себя снова округленной спиной потянулись как можно больше вверх затем вытягиваясь через вперед делаем прогиб и снова округленной спиной Потянулись вверх. Собираем стопы и колени вместе. Опускаемся на пятки. Прижимаемся к бедрам. И начинаем проезжать подбородком, грудью, животом. Слегка выталкиваем руки. И делаем прогиб именно под лопатками назад опускаемся вниз руки в упор возле груди приподымая ягодицы отталкиваясь руками проезжаем в обратном направлении и округленной спиной. потянулись вверх снова опускаемся прижимаемся к бедрам прогибаясь проезжаем вперед слегка выталкиваем руки делаем прогиб именно под лопатками назад и снова опускаемся вниз ставим руки в упор возле груди приподнимая ягодицы отталкиваясь руками проезжаем в обратном направлении и округленной спиной потянулись вверх на сегодня урок окончен спасибо что были со мной увидимся в следующем видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал